Здравствуйте, дорогие участники фонда. Сегодня на связи с вами Денис, администратор фонда взаимопомощи World Money. И сегодня мы подведем итоги по промоушену, нашему уникальному и замечательному промоушену. Сегодня победитель не один. Победители будут все, как я и сказал. На прошлой неделе победители будут все, полностью. Итак, открываем демонстрацию экрана и смотрим. Так, демонстрация экрана видна? Отлично. Итак, на сегодня на сегодняшний день в промоушене участвовали Елена Шатравская, Надия Лендл, Любовь Аксенова и Людмила Тихоненко. Четыре человека участвовали в промоушене. Победитель будет не один. Но главный приз выиграет один человек. Итак, рассмотрим, рассмотрим посты. Тема была интервью с руководителем фонда взаимопомощи в Old Money, заработок в интернете, сетевой маркетинг, MLM. И также прикрепить видеоролик к посту и самый лучший пост получает приз 2000 рублей на баланс если у него активирован удвоитель в golden ring mini или 2 за 2000 покупается удвоитель golden ring mini итак начинаем Елена Шатравская интервью с, смотрим на тему интервью с руководителем фонда взаимопомощи Денисом Сологовым Заработок в интернете и сетевой маркетинг. Тема присутствует. Коротко, лаконично. Регистрация в World Money здесь. Записываться в команду здесь. Видеоролик присутствует. Также видеоролик с названием также присутствует. Интервью с руководителем фонда World Money. Заработок в интернете, сетевой маркетинг, MLM. Все это присутствует. Следующий. Надея Лендал. World Money лучше заработок в интернете. В теме название не присутствует, но зато есть хэштеги, что это не исключает участвовать, не исключает возможности участвовать в промоушене. Интервью, интервью руковод, с руководителем фонда World Money, сетевой маркетинг, MLM, заработок в интернете. Но здесь у, у Нади нету видеоролика. Только картинка. Вот, то есть минус. Минус Надя. За, за то, что нету видеоролика. Видеоролик, я знаю, что у Нади был прикреплен отдельным постом. Но по условиям промоушена, видеоролик должен быть прикреплен вместе с постом. Дальше. Она также выставила свой пост в Фейсбуке. Также, если мы посмотрим, пост был выставлен в Фейсбуке с теми же хэштегами. То есть, пост также принимается. Любовь Аксенова. Здесь также нужны, нужны деньги, а не здесь первый шаг, регистрация. Также в тему темы поста нет названия, но зато есть хэштеги. Интервью с руководителем фонда World Money. Сетевой маркетинг, MLM, заработок в интернете. И здесь также присутствует видео. Также есть видеоролик. Пост немного больше. И, и ну, по моему мнению. По моему мнению, именно лучше, лучше сделано. Да. Следующий пост – это Людмила Тиханенко просто сделала репост Елены Шатравской. Нет бы свой пост выставить, но она сделала репост Елены Шатравской и просто закрепила ее. Этот пост был закреплен. То есть сами понимаете, что это не ее пост. Это пост совершенно другого человека. Но почему-то она так сделала. Конечно, почему, не знаю. Вот. Но этот пост также принимается, потому что в этом посте в закрепленном. Есть интервью, есть название, есть также регистрация, записаться и также видеоролик есть. Но он тоже принимается. Как говорится, поощрительный приз тоже получит. Итак. Мы посовещавшись со спикерами нашими, также администрация фонда не в, един, в единичном варианте решает, да, кто все-таки выиграет, выиграет этот промоушен. И мы решили, что первое место занимает Елена Шатравская. Ура, с чем мы ее и поздравляем. Поздравляем, Лена, тебя! Поздравляем! Да. Благодарим! Молодец! Благодарим! Так как у нее нет площадки Golden Mini, соответственно, после вебинара она приобретена. И что хочу сказать по поводу остальных постов а от опоза на Лендал, после вебинара Людмилы Тихонечка нет, то... Как я уже и сказал, будет, все будут, будут ощеяны подарками. подарками. На Диэлэн Ди получает 500 рублей за пост. Представляете, 500. представляете 500. просто выставим. Вы человек. Любовь, Любовь к счету также выставила в пост, и она также отмечает 500 рублей на свой балл. 500. Что хочет, то и Людмила Тихоненко Дмитрий. получает Дмитрий. большинственный приз, 100, 100, рублей. 100 рублей. Почему 100 рублей 100 рублей, пост вообще а не делал. А еще Гордеева. Что-что? А еще Гордеева не давала. Нет, не, не было не ее. Не ее. Я в личку бросалась. Вот а. Гордеев. В личку? Такую в личку? же точно, да, в личку бросалась. В. Она просто с телефона не могла бы в личке у меня личке ничего не в, в личке, да, да, вот в Goldman. Goldman? Да. Что-то я не видел. Сейчас. Посмотрим. Я написала, что у нас телефона не может написать. Вот. Mm. Mm. Mm. Значит, я пропустила, извиняюсь. Точно такое же. Но вы как специально, как сговорились реально, как сговорились, да? Ну. Это вот что это такое? Ну, самому самому трудно было вот написать просто вот там. Тут точно так же регистрация, записаться команду только со своей реферальной ссылкой. И выставить видеоролик, записать, залить на канал, выставить только от себя. Блин, ну я не знаю, это что такое? Ну это вообще... Ой, да. Ну, если выставила, значит, также получает 100 рублей. Поздравляем Нина Гордеева. Также, Людмила, Нина Гордеева, Людмила Тихоненко по 100 рублей, Любовь Аксенова и Надя Лендл по 500 рублей. Так как они серьезно поработали, особенно, я знаю, я знаю Надю, вот, мы с ней также работали, Оля также с ней работала, да, также Оля работала с Любой Аксеновой. правильно, Оля, не ошибайся. Да, вот видите, так что труды их не прошли не пошли напрасно. То есть, пожалуйста, за любой пост, абсолютно любой, вот вы видите сами, кто не выставил еще посты, вообще вот, реально и не участвовал в промоушене, вы сами можете убедиться, что получил, получить денежные средства вообще можно просто выставив пост на свой баланс. Люди говорят, нет, это нереально, ничего здесь не платят это промоушен, ничего я не выиграю. Пожалуйста, вот, реальность. И вы сами, сами это увидите после вебинара, что всем это будет начислено. Кстати, еще, еще одно но. Те, кто получит призы, обязательно должны, должны выставить это все, что они получили, приз в чатах, где они есть. Окей, договорились? Да. Все, отлично. Остальные. You, late, I, uh, no, no. За 500 рублей? За 500 рублей? Ну, а это ну, это же по желанию, здесь, да, здесь мы не рассматривали... Не, ну это уже по желанию, я, я не знаю, это уже желание партнеров, то есть, как хотят, так, так пусть распоряжается. хотят ставить на вывод, хотят, хотят прокупать, Be Home, Payday. Be home, тогда уж лучше, тогда бы да. лучше купить. Уже лучше мехом, конечно же. Да. А, я думал, за Брэйдэй она же 100 рублей стоит. Я думаю, 500 рублей. Ну, вот это хорошее дело, да. Потому что как бы 2 нету, пусть приглашают на 500, зарабатывают, помогают людям. Как вы считаете, партнеры? Остальным дадим, дадим голос. Тишина. Ну были, были условия, а дальше уже каждый выбирается. Правильно. Правильно. Да, Пусть сами определяются. Совершенно верно. Я тоже так считаю, что условия было поставлено. Я сейчас а, а, обговорил именно те условия, которые а, именно были присвоены по поощрительным призам, то есть 500 рублей на баланс, а дальше с этим балансом они уже сами вправе распоряжаться как угодно то ли поставить на вывод то ли купить там площадку биховный или э, или просто чтобы на балансе было для оплаты по еды площадки то есть это, это уже на их усмотрение так что поздравляем всех победителей ура бинго супер участвуйте и выигрывайте это не последний промоушен так что может получить денежные средства, как вы видите, каждый человек, который участвует в промоушене. Каждый, абсолютно каждый человек. Так что вперед из песни <с> к новым промоушенам, к новым вершинам.